Я думаю, каждый из вас хочет хорошую жизнь. Это даже не обсуждается. Мы же все хотим хорошего. Это один из принципов, по которым живет человек. И Иногда у меня создается ощущение, что есть какой-то такой человек, который придет к тебе в определенное время че и скажет. Страдания закончились, мучения тоже. С этого дня ты живешь прекрасной жизнью. А вот тебе ключи от квартиры. Вот тебе ключи от машины, если нужна дача, подумай, если нет, я заберу эти ключи, это вот паспорт, у тебя там штамп у семьи. у тебя есть прекрасный ребенок, у тебя есть прекрасный муж или жена, и все у тебя вообще стабильно, красиво, хорошо, ах, да-да-да, еще ты работаешь вот там, получаешь вот столько, и все тебя любят, хвалят и так далее. Ну, как-то так. И когда я рассказываю вот эту картинку с человеком, который пришел и сказал, вот, на, а люди часто улыбаются. Наверное, да. Но, как в той притче, учитель, как долго ждать изменений? О, если ждать, то долго. Людям иногда кажется, что есть какие-то такие волшебники, которые их жизнь преобразуют. Более того, я вижу такие мифы, когда вот у меня жизнь не удалась, но у других-то лучше. Я же вижу других людей. А что вы видите? Вы видите, что человек занимает какую-то должность, но вы не видите. Что он думает, что он чувствует на этой должности. Как ему эта должность далась. И, возможно, он счастлив и заслужил эту должность. И, возможно, и нет. И зависть очень интересное чувство. Чем только мы его не прикрываем. Но что-то мне подсказывает, что обычно... Это простая злость выливается в зависть. И злость не на того человека, который занимает должность, а злость на то, что другие могут, а я не могу. Так вот интересный момент. Другие могут что, а я не могу что. Дело в том, что саморазвитие, реализации и так далее без самого себя невозможно. От себя не убежишь, мы все знаем, но каждый раз пробуем. И нам очень хочется, чтобы другие люди нам делали так, как мы хотим. Но ну, разве это просто или сложно? Ну, разве это так много, я прошу? Знакомые фразы. И тогда человек хочет, чтобы другие люди не говорили, что он толстый, или не говорили, что он бездарный. И так далее. А может быть сделать проще? Помните поговорку русскую? На каждый роток не накинешь платок. Так, может быть, наконец-таки увидеть, что люди разные. Это первый момент. И второе. От того, что мне кто-то скажет, что я бездарность, я, наверное, не поменяюсь. Мало ли что человек сказал. Да, иногда эти люди могут сказать в нужное время, в нужном месте, мы будем думать об этом. Подумайте, решите, кто прав, вы или он. Более того, а где критерии одаренности, где критерии гениальности, где эти критерии идеальности вообще? Кто их сделал? Если кто знает, ради Бога, пришли, прикрепите вниз этого видео. Я с удовольствием почитаю эти критерии, как надо. Где нормальные люди, где правильные люди? Это про что? Это как? Мы куда стремимся, к чему? Мой любимый прикол, вы знаете ли вы, шампунь от перхоти номер два. А почему вы смотрите на других людей? Интересно, а куда должен был смотреть Путин, чтобы увидеть, что он президент? Интересно, а куда должны смотреть певцы, если есть еще другие певцы, дужники, артисты? А что делать? Другие-то уже тоже есть. У них именитые фамилии, у них признанные таланты. А что другим-то делать? Почему каждый год поступает куча народа туда? И кто сказал, что мне надо на какую-то вот именно эту должность? А может быть, мне надо совсем другое место? Но ведь если я этим не занимаюсь, я же туда не попаду. Но я могу сидеть... И жалеть о том, что должность занимаю не я, а могу идти туда, куда мне хочется. И тут очень большой подвох, потому что ä, людям хотелось на эту должность, а она занята. И тогда они говорят, мне ничего не хочется. Und... И либо мы придумываем что-либо новое, либо доказываем всем, что мы молодцы. А как только я начинаю доказывать кому-то что-либо, неважно что. Знаете, есть такая истина. Правду не доказывают. Соответственно, доказывают только ложь. И я иногда вижу таких людей которые мне доказывают, что они правильно живут, которые мне доказывают, что у них все хорошо, которые мне доказывают, что им не больно. И тогда я то, знаю точно, что это все с точностью да наоборот. Более того, мне эти мне бывают часто очень разными. Они доказывают людям то, чего нет в их жизни я еще иногда подливаю масло в огонь, говоря о том, что прекрасно. Вы сказали это, это, это. Почему нету результата? Почему нет того, чего вы хотите? Две секунды телефон. И вот типа, тогда-то людям и нечего сказать. Есть система Я-Мир. И если мы из этой системы убираем я, мир прекрасно живет без меня. А мы откуда-то из засады смотрим в мир и чего-то от него хотим, а мир нас не видит. Ну и, собственно говоря, мы мир не видим, и тогда мы не видим свое место. У нас люди. И тогда мы не получаем то, Ради чего мы пришли сюда? Вы же видели новорожденных людей? У них нет готовых талантов. Представляете себе роддом, в котором родился ребенок и запел как Басков. Я думаю, ему очень сложно придется, потому что все будут валяться в лучшем случае в обмороке. От такой неожиданности. Поэтому нам даются зачатки наших талантов и наших способностей. Более того, что-то мне подсказывает, что в 5, в 10, в 20, в 40, в 50 лет у нас разные таланты, разные способности, мы разные вещи можем дарить людям. И тогда надо этим просто пользоваться. Мне очень жаль, когда люди 45+, плюс говорят мне, ну что, от этого прям так просто избавиться? Я говорю, да. Я всю жизнь и дальше идет очень интересный монолог. Никто не говорит, что вы всю жизнь прожили неправильно. Каждый живет как хочет, как умеет и как получается. И у каждого человека есть свои результаты по результатам его жизни. И если эти результаты вас не устраивают, вот тогда посмотрите и подумайте, а что еще можно сюда сделать. А что можно еще здесь получить? Если мы вменяем себе какую-то вину, наверное, это сложно. А если мы перестаем быть виноватыми в каких-то неудачах и так далее, даже не перестаем, но ну, повините себя 5-10 минут, проживите эту эмоцию. Более того, вина идет руку об руку со стыдом. Постыдитесь когда вас никто не видит. И прекращайте это делать, потому что так как человек сам над собой издевается, больше ни у кого ума не хватит. А вот без вас самореализации невозможно. Сколько таких примеров, когда людей устраивают на хорошую работу, а людей устраивают, знакомят с хорошими людьми, Человеку самому не нравится ни работа, ни тот человек, с которым его познакомили и так далее. Человек никакого насилия не терпит вообще. Ему это вообще никак не нравится. Но мы от других ждем, что они будут говорить вот так, делать вот так и так далее. Будут, но вы скажите им об этом. Даже здесь вы должны проявиться и сказать это так, чтобы вас услышали. У нас единственный способ получения информации – разговаривать. Без вас вашей хорошей жизни у вас не получится. И создавать ее придется вам, потому что больше некому. Я могу создать вашу хорошую жизнь. И она называется «Моя жизнь». И я часто слышу от людей, «Я повезло». Я говорю, да, но только это повезло. Я делала своими собственными руками. Вот точно так же каждый из вас своими собственными руками может сделать свою счастливую жизнь. А может своими собственными мыслями отогнать от себя все счастье, которое у него есть. Новый выбор. Поговаривают, если нам не делать выборов, мы проживем минимум 300 лет. Это самое стрессовое состояние для человека. Но куда деваться? Получается... Разный выбор, разные результаты. Попробуйте повыбирать. Попробуйте позволить себе. Каждый делает то, что он хочет. Приглядитесь, и вы поймете, что я права. Когда вы чего-то не хотите, значит вы хотите этого не делать. Вот и вся премудрость.